День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Это очередной ролик, посвященный замечательному проекту Diamond Profit Center. В этом ролике я расскажу о разделе работник. То есть, как вы можете зарабатывать деньги либо баллы в этом проекте своим честным трудом. Что вам необходимо сделать? Переходим на сайт Diamond Profit Center, нажимаем вход, авторизируемся, вводим свои логины и пароли переходим на вкладочку работник она у нас уже по умолчанию выбрана так как при регистрации этого аккаунта я сказал что основное что будет делать человек это заниматься просмотром сайтов видеороликов и так далее Значит, нажимаю на первую позицию «Смотреть видео». Значит, обратите внимание, здесь э, сейчас по умолчанию у меня выбран режим «Смотреть за деньги». То есть если я сейчас буду просматривать ролики, мне на мой баланс будут начисляться денежки. Значит, Если у вас такой вариант работы устраивает, то ничего не меняйте. Если хотите, вы можете смотреть ролики и чужие сайты не за деньги, а за баллы, которые потом можете использовать для продвижения своих роликов, либо своих сайтов. Ну давайте в режиме «За деньги». Значит, как происходит работа просмотра роликов. Нажимаем на первый ролик. Ролик открывается в отдельном окошечке. Вам требуется нажать на кнопочку Play. Появляется вот такое сообщение, где вам говорится, что вам необходимо просмотреть ролик 20 секунд и нажать на лайк в правом верхнем углу этого видео. Значит, вот он правый верхний уголок, то есть это окошечко у вас, то есть эта панелька у вас исчезает, но стоит подвести мышку наверх, появляется возможность нажать на лайк, вот на пальчик вверх. Все, лайк нажали, время у нас подходит к концу. Что вам требуется сделать еще? Обратите внимание, ролик идет дальше. Вы нажимаете на репост, то есть сейчас этот ролик будет... Вы поделитесь этим роликом в социальной сети ВКонтакте, в своем профиле, который вы внесли в настройки аккаунта в проекте Diamond Profit Center. Нажал на репост, подождал пока окошечко загрузится, нажимаю на кнопочку отправить. Вот Происходит отправка репоста, сейчас жать ничего не надо, ждем пока появляется вот такого плана окошечко. То есть репост найден. Значит, Такое окошечко появляется э, в том случае, если вы правильно указали ссылку на свою страничку ВКонтакте. Обязательно это сделайте в настройках. Где это делается, я показывал в ролике по регистрации. Все, нажимаем на кнопочку ОК. И обратите внимание, ролик дальше идет. То есть вот целая минута мы его просмотрели, этот ролик. да? Пока проверялась, репостилась и так далее. То есть, очень хорошее удержание. Значит, нажимаем на кнопочку вернуться к списку. И возвращаемся к списку просматриваемых роликов. Обратите внимание мне зачислили 0,1 доллар. То есть 30 копеек я уже заработал. Значит, нажимаю на следующий. Опять же, происходит открытие ролика в отдельном окошечке. Нажимаю на кнопочку «Смотреть». Опять же, информационное сообщение, чтобы вы не забыли. Окей. Нажимаем на лайк. И ждем, пока закончится время. Вот. Время. 8, 6, 5 секунд. опять же нажимаем на кнопочку репост подгружается окошечко да довольно часто бывает что она убегает вниз и кнопочку отправить не видно нужно просто взять и вытащить это окошечко наверх но ну, это так нажимаем отправить дожидаемся пока Diamond Profit Center проверит ваш репост вот проверили нажимаем опять же ОК и возвращаемся к списку вот, я уже заработал 0,2 доллара. Так, теперь, как просматривать сайты? Значит, нажимаю на главную, возвращаюсь на главную страничку. Обратите внимание, вот мой баланс. Значит, вот моя привязанная страничка ВКонтакте. Ее можно менять, нажимая на кнопочку Изменить. Значит, я сейчас выберу вариант просмотра не за деньги, а вариант просмотра за кредиты. Значит, в общих настройках. Значит, обратите внимание, вот вошел в общие настройки, и вот у меня выбрано, что вы хотите получать за работу. Сейчас у меня стоит получать деньги, то есть 34 копейки за одно действие. Да? Я сейчас выберу получать кредиты, нажимаю сохранить. И все мои действия сейчас будут идти, будут конвертироваться не в деньги, а вот в эти кредиты, которые э, у меня сейчас на счету в количестве ноль. Значит, на эти кредиты вы можете запускать раскрутку своих проектов. Так, опять же, нажимаем на работник, выбираем «Смотреть сайты». Вот сайты, которые вы можете посмотреть. Посмотрите, их тут достаточно много уже. Нажимаем на кнопочку «Смотреть», открывается сайт. Вот обратите вне, внимание, что вверху пошел отчет. То есть, что вам требуется, просто-напросто подождать 50, в нашем случае уже 47 секунд, когда закончится просмотр этого сайта, и опять же нажать на кнопочку репост. Если есть желание, можете посмотреть, что тут пишет Стукалов на своем блоге. Кстати, классный мужик, как он все успевает, я <laughs> удивляюсь. То есть вот, на его рассылку я всегда обращаю внимание, потому что он раскапывает очень интересные проекты, которые, в которых есть смысл участвовать. Так, ну ждем еще 13 секунд. 5. Вот опять же нажимаем на кнопочку репост, опять же нажимаем на отправить. Ждем пока Проект проверит ваш репост. Вот репост найден. Нажимаем ОК. И появляется опять же кнопочка «Вернуться к списку». Возвращаемся к списку. Вот посмотрите, теперь у меня на счету один кредит. То есть каждый просмотр ролика, каждый просмотр сайта вы получаете один кредит. Либо 34 копейки. То есть кому как удобнее, кому как хочется. Еще раз повторюсь, это меняется в разделе «Общие настройки». Так, что касается просмотров сайтов, понятно, да? Значит, лайки. Нажимаем на кнопочку лайк, «Like», да? Вы можете лайкать чьи-то посты, да? Нажимаем поставить лайк. Вот появился пост. Нажимаем мне нравится. Закрываем. Сразу же проверяется. Вот, отлично. Видите, пост проверен. Так, это что касается лайков. Вступить в группу нажимаем вступить нажали вступить открывается группа куда вы хотите вступить да вот, нажимаем на кнопочку вступить закрываем окошечко вот таким вот образом работает работник в этом проекте получает денежки если у вас возникли какие то вопросы Технически, как это все происходит, звоните, я буду вам рассказывать. Всем спасибо, до свидания.